Я в ловушке. Я была заперта на подержании пяти лет. Ты знаешь, сколько это много? Для тебя! Я не могу писать, по как ты летел незаметно. У тебя есть семья. А вес у тебя? Я скучаю по своей семье. Я очень сильно по ним скучаю. Мама. Мама. Биби. Никто не знал, что ты за что-то начал. Кроме тебя. Я, Я не волю тебя. Незаполни меня все. Не волнуйся, Людка. Потому что я иду за тобой. И когда я это сделаю, я заберу тебя с собой. Тогда мы снова можем быть вместе. Прямо как раньше. Я больше никогда не буду, Анна. Мы можем страдать вместе. Я заставлю тебя страдать. Я собираюсь найти тебя. Я думаю, что ты можешь убежать от меня.